Здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики, те, кто первый раз зашел на мой канал. Я Наталья Басовна. Те, кто уже смотрит э, мой канал постоянно, тот знает, что у меня ведущая Евгения Васильевна Мягкая. Немножко расскажу о Евгении Васильевне. В 2003 году Евгения Васильевна закончила Коломенский педагогический институт направление филологическое отделение. А в 2016 году библейско-благословские курсы преподобного Сергея Радоверского. Я и Евгения Васильевна на данный момент трудимся в помещении библиотеки. Евгения Васильевна является волонтером, и у нее, кроме моих занятий, моих силов, еще очень много работы в библиотеке. И Хочу сказать, что у нее не только направление, связанное с православием, именно с моей страницей. Она еще занимается также малышами, она и зовет мои ангелочки, приведет с ними работу. Также преподает английский язык. Хочу сказать, что все ее способности и таланты мне кажутся безграничными. Она очень грамотный и талантливый человек. Очень милый человек, и я с удовольствием занимаюсь с ней нашей совместной деятельностью. Для тех, кто зашел мою, на мою страницу, возможно, только сегодня, только сейчас, для тех, кто недавно посетил мою страницу, и напомнить тем, кто смотрит мой блог, мои передачи с самого начала. Начала вести свой блог я в 2021 году. И с июня месяца первая моя передача вышла в эфир о Ксении Петербургской. Для тех, кто не знает, хочу сказать, что ведем мы наши с ней передачи по православному календарю. И единственное, почему, собственно говоря, я сегодня об этом и хочу вам сказать, что вот прошел год, и в июне передачи уже. Я не повторяю те, которые были в прошлом году. То есть у нас уже на следующий год, на вот этот 22 и вот до июня 23-го, будут уже другие святые, будут уже другие вопросы и ответы, будут уже другие передачи жемчужины слов, то есть уже другая информация. В этом году я предложила Евгению Васильеву начать еще одну новую тему. Она называется Лествица. Ну, те, кто ходит в храм, интересуется православной литературой, знают этот труд. Его написал Иоанн Лествичник. В этой книге Иоанн Богослов рассказывает нам о происхождении нашего греха, нашего личного греха. Но, в общем-то, у нас у каждого свои грехи. Ну у кого-то больше, у кого-то меньше. Но я думаю, что и не православные люди знают, что такое хорошо, а что такое плохо. И даже им будет полезно узнать, а им, наверное, еще тем более. Все-таки нас в церкви научают, что такое грех и как с ним бороться. А вот Иоанн Лесвичник рассказывает, как сделать так, чтобы если даже в душе и возродился какой-то грех, какой что положило в основу рождения этого греха в нашей душе, и раскрывает эту тему очень широко. Собственно говоря, вот и все, что я хотела вам сказать. Я жду вас на своей странице. Мы с Евгением Васильевым очень рады, что вы подписываетесь. Смотрите нашу страницу, что вам это интересно. Здоровья вам, друзья мои, и духовного, и физического. Ждем вас на нашей странице. Подписывайтесь. До встречи.